Привет, народ, как дела? Это Джей, я Джей, и сегодня я расскажу, как создать фильтр бликов в объективе. Некоторые сайты предлагают их бесплатно, и это здорово и полезно, но сделать их самому проще простого. Блики – не что иное, как отражение света в объективе. Это может все испортить, а может помочь в создании вашего собственного стиля в видео. На самом деле, блики в объективе часто добавляют в кино и компьютерных играх, чтобы добавить реализма и усилить зрительное восприятие. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Все очень просто. Сначала снимите бленду с объектива. Ее туда поставили разработчики, которые решили, что вы не любите блики в объективе. Не ругайте их. Это технари. не творческие гении. К счастью, они были достаточно добры, чтобы сделать бленду съемной. Так, давайте же снимем ее. Все, что нужно, это свет. У меня есть фонарик. Я использую 55-миллиметровый объектив, который является хорошей отправной точкой. И пластиковую бутылку. Но Вы можете взять стекло, если хотите. Я поднесу бутылку к объективу. Выключите свет. И направьте фонарик на бутылку. Выставьте минимальную ISO во избежание шумов. Убедитесь, что выдержка установлена на 1,5 секунды. Или меньше, если вы хотите усилить размытие, и поиграйте с фонарем. Не бойтесь экспериментировать. Тут нет правильного или неправильного. Я вот создаю мои собственные блики. А по этой ссылке вы сможете использовать их в своих проектах. Надеюсь увидеть ваши блики. Поделитесь ими со мной в комментариях. Развлекайтесь. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте подписаться. И, как говорит Тарни, I'll be back через две недели. Не унывайте, ребята, и всего Bye. вам. Пока.